На этом ребенке лежит ужасное проклятие. Посмотрим, что за танец сможет нам показать этот загадочный парень, скрытый под маской. Меня зовут Ино! Мы стали свидетелями перевоплощения маски в нечто удивительное! На миг ему удалось сбросить проклятие, но лишь на миг. Мы отлично выступили. Мы покорим этот мир. Ему придется преодолеть множество препятствий, узнать свое прошлое и изменить будущее. Инуо рождение легенды в кино с 25 августа.